Да, Вадим. И, и я с вами МЗ. Пошли убивать кого-нибудь. Пошли. Я с вами. Ой, и я попал. паркур знаю вот тут, я помню где-то. Вот тут парк. А у, te, а у te, подожди, а у тебя какая броня? А макар. Черваке. Ну на старом там дети их взломали. Ай твак. Окей, я захожу. Наверное, заходи. А что а за сам? А, так, а как там вообще? Что происходит с тебя? А? Все норм, пойдем на спавн на паупи. О, да. я могу статус премиум навсегда купить сегодня даже. Вроде бы мне вы можете возьмите там что-нибудь бронку А у нет. тебя что вообще никакой нету? Нет. Ебать. А сколько это примерно алмазных блоков нужно? Три дета алмазных блока, чтобы сделать это, да? Да, ну, где-то так. Даже. Нет, даже... нет, нет. нет даже да. -3 хватит. Да, хватит. Где три моих алмазных блока? Двадцать что чем-то. Так, вот 28. Раз, так. два, три. Так, все, я пошел. И... 100, 100, 100. Оба. Оба-на. Да. Так, трусы я сделала. Но у меня випка даже сейчас навсегда вперед. У меня сейчас у на, на, на выбране 100 рублей лежит. Крепец, ну короче, купишь креативку. Не, я куплю опыт. Пикетик наплювает, Так что мне тут слать? Потом ну, расхерачим ну, этот сет. Ой, я тебе еще сейчас меч сделал. сделай мне, пожалуйста, новый бутсы и нагрудник. Это у меня он А Сейчас ломается. Как, как они тебе сломались? Сейчас ломаются, у меня там очень мало осталось. А, у тебя же это. Потрпанная. Вот. отсюда. Ладно, у меня есть тоже меч, я классно, алмазный, классно прокач. О, да мне, Женька. О, дай мне Подожди... этот меч. Подожди, это сейчас Женька, не лупи его, окей? Okay? Я говорю, чтоб тебя не лупили. Это меч. И броню. Чего ты тут? Да. Дай, ну, вот он шум. Вс, правильное е. Я... О, все. наверное. Вс, меч. Шла? Подожди вот держи. Все. Вс, погнали. Подожди, е под ногом. Погнали. Сразу такой в бой. Такое... Так раз два. Ну как как? Просто, знаешь, как я попрошусь. Только, только не рови, да? окай, пожалуйста, только не рови, только не рови, когда будете тебя убивать, да? окай. Ага? Ну, ну. Я реветь по-любому не буду, <соцентричные> у меня вообще-то спят <соцентричные> на нормальные люди. Ну смотри. И у вас там, никто не спит, что вы так короче? Меня у меня сущность. точно нет. Так, папка моя пошел сон, до долго. Молодечно. Так, а тебе как, что там еще нужно? Нагрудники, что еще? Так, у меня один вопрос, где-то алмазные блоки взял. Вот секрет, вот это мы с моим другом не расскажем. А я даже не... знаю этот секрет, но я не буду. Я нашел типа дом, дом алмазный, такие, да? Да. А потом мы ритшагом и еще одной штучкой его разрушили. Короче его, я вам так скажу. А вы короче типа как Раз Ну, растяпляя это. Так, что тебе нужно, кроме кроме о, брони. Oh. Что тебе нужно? Багрудник и что еще? И будсы. А, будсы, ну-ка. Это с будсами сделано. заново запревачу. Так. Когда мы пойдем? На там будем пить. Пили... На спавлен? Но... Пить. Я скажу, когда. Так, сейчас. Подожди, стоим. сейчас я дом дострою. Вс ⁇ так я сделал. Так, все. У кого там микро не что шумит? У меня веб-камера, так что мне никак не может быть микрофон. А, значит ты, Женьки. Что? Ничего шумит в микро. Помехи, говорится. Так, надо, на тебе. Тебе нужно броня амазать как? Я тут раздатчик брони. Ничего, алмазных. Ладно, пойду алмазы положу. Так люди, что? Так че, алмазы. А -а -а! Там полностью его не раздюпаешь. Блин, на меня паук спасайте. Я его сам сейчас убью. Да хоть чуть-чуть раздюпали был. Так я раз чуть-чуть раздюпал дом Так у меня 23 алмазных блока осталось уже. Было 30. Начал, че, зачарен. На че у тебя мяч зачарен? Зачарный нам острота 4, отдача 2 из заговора огня 2. Ага. Так за А где ты взял столько уровней? Это третий уровней? Так я же набирал уровни потихоньку. Ну-ка, а убивал этих лохов. Люди, давайте только ломажников щеметь. У них шмот клвый. А что? А вот как. Лукоженька увидел с амазными ходить. А, хотя тоже время. <свят> вот именно. Ну короче, будем пэшить всех, но если алмазник выйдет на кого-нибудь из нас, валим алмазника. Вот, смотрите, три друзья алмазника. хе <свят> <свят> <Да. свят> Первый раз такое вижу. а а с... купал. упал. Мы же с ним друзья. Ну, так Друзья, не убью. его. Пощу, у ну... с тобой друзья, я его не буду лупить. Так, мне теперь две двери. Мы же друзья, ты же сам сказал. Ладно, только у меня, Вадим, для регенерации мне нужен Харчик. А, так это пять секунд, держи. Харчик. Еще тут треху харчик. А тебе нужен Иосиф? Харчик. Мне? ну не, не надо. У меня аж кит старт вел, у меня же. А, да. Вот. Все, держите по мясу. Так, Ладно, все. я нашла. Я пойду по. Идите пока пвпшитесь. Окей. Okay. Я, я подойду к вам, я сейчас. Все дела в доме направлены. А ты, Женька, сказать что чаще говори, говорите я это, а на месте стою. А тут алмазник прокаченный. В чем мне за тобой следить, что ли? Ну иногда проявляется, а то я, может быть, зависим, ты знаешь. Меня, ты, кстати, да. все Да. зашибись, я от всех тут выплешу. Так, дом установлен. Ладно, мне надо сейчас. я их не завалим. Ай, ой, ой, все от меня уже утекают. Ем, Кто там кого не завалил? Еще некий кожаник присоединился. Ай. Вот фак, фак, меня, меня алмаз пьет. пьет. я к тебе. Ой, подожди, а я, а я не подлат. Да ты не стоишь на месте. Бей его. Ну вот ему треснул Я ему на сломал. Алмазка у его моя. О. Уйди, уйди, уйди. О кому стрелы? О, у меня и лук есть уже. Круто. Блин, он вышел из игры. Я его буду ждать. Пока я, я буду с этим шпиником. А, ты меня прикрывай. Блядь, песок набрать. Потому что тут вообще нет. Скапи есть. Алых я сам завалил. Просто что у меня мечи голим. О, наши братья. Крип. А я не.. А, зимний. Я... Ну! Наш зомби! Ч, хочешь пиви? -пи? Вот тебе пиби. я ко мне умажник подошл! Ахерачивай. Где там? Я тут. Да вон, вон тут. Вот. Опа, слизень, пацаны. Вс, это, это, эта курица убежала от страха Мне надо еще криперов найти, чтобы динамит сделать. Слышь, пишут, трехик, можно с вами мир. О, Все давайте, мир. пацаны, напиши скайп а потом мы еще разыграем, убьем все вместе. А, давай. Люди, давай алмажников разгриферим, типа майнир, мы а сами завалим Да нет, так лучше. Надо те, давайте которые пьют. Давай алмажников. алмазников меня, Женька, блин. Да тут у меня, я тут алмажников бью. Никто... А, вот ты. Слизи, Успись. я тебя сейчас убью. Отвали тебя от меня, мужики. А где ты что -то? Я для дерево застряла из игры, ну, что с тебя Я, иду идущая приклад, он забить, а он подсох. А ну, он, меня, он меня не, он меня не убьет. Зачем подсох? Блин, трещит, вали, выйди из игры. О, у, у меня один идущая. Вали из игры, я сказал. У меня халат еще пролистнул. Руски, игры вали. Я приклад пошел. Что Ты за? О, у меня именно час работало, свалил с игры. Что так я отойду? Да а? Уйди с игры. Опа. Но... Так, мы его завалили. Не, надо лоджиму тупить постоянно. Я тебе говорю, выйди, свали с игры, не остаюсь. Я на то что И, и ч? Это хороший знак. Мы добиваем. Да. То блин, а кто вс? Мне... Там уже врезал. Да хадай меня бить, Вадим. То блин, мне паукину забил Я поеду. Топ, блин, Ой, ну, кто меня тут? Такая я вижу этот клоун. Знаешь, я этому клоуну тоже треснул. Я, я всем трём врезал. О, да, я вам вижу в консоли. В консоли пишите, типа вы там убили. Где там твой чувак, этот помощник, колпажник, третий? А третий он дом строит, похоже. Чего он дома забыл? У нас вещи дома, сам позвал. Тихо, мне надо дом застроить. Ял маленький. Я, Я треснул. О, кому слизни, пацаны? Слизни нет. нет. Тебе надо? Да. Вот. Блин, мне пишут сам по есть. Сейчас напишу, Пиши, Напиши, добавь, разбор, разведем. Поставь я, я, я еще не в игре а вот вчера я один я ему за за тобой он из игры вышел Вадим за так он много мне что-то сделал ой блин, прикинь, а если у тебя мало, я откуда знаю ну ладно, все, сейчас не буду предупреждать, иди так, если если ты так, все если я стоястку проверяю, все норм со мной я по, по траве уплю, если она уничтожается, значит я подлага не восстанавливаюсь я врезал только что, представлю, че ужать че, че говоришь, что че валят, че плохо че не говоришь, че валят, че плохо когда че хорошо, ты что вообще отморожен о, все горят. греби, греби, ас. Не, не, не ладно, все норм. Вечером мне что, капитане лагало, а теперь нет, теперь все норм. Тянет какой? Владимир, тянет какой? Нет, ну обычный байфлай. У меня вот байфлай стоит и все норм, не лагает. У меня сейчас все норм, никуда не лагает, почему? Натя разу Погнали, щеми, блин не успели ладно я пойду их еще убить ну, лучше если бы чая отдача была мы бы их смогли вытолкнуть только у, у меня отдача только у меня отдача в туру оклю блин это же зайчик все говорят ясно пойду пожинь идеально да. а я пойду со всеми тырица кто на меня пацаны хм. помажет а, а, там мешивать тут тупо ну да ну, все, все меня боятся что на мой мужик бежит э -э -э -э -э -э -э это... у меня дом как коробочка какая-то и сейчас Ё. так вот убил никого а я уже убил мне надо еще 28 левелов зачем а у тебя только два левела надо. А мне надо 30 левела а мне нужно 27 левела тут в а, это ты я все да, щек... да. я тут тут я, я, я сейчас алмажников буду спасать, а, спащу, что <связь> на <тебе>, разу <связь> еще одно раз стекло <связь> есть ты бы видал тут <связь> такой месяц все горят горят ясно <связь> <связь> ладно я иду к вам <связь> на спаун кстати, у вас нету меша на заговоре на остроту. Я бы тут завалил бы всех. О, я завалил стартера одного. Кому нужны шмотки? А, на меня умазник. Он на середине. Аня уже свалил. я за кожен. О, в этот пришел ура, Выси здоров. Вон он вон сэмп вон. Там. Где. Я пришел. Я пришел к вам на спавню. Виж, все боятся, них вспомнился. О, мазь. Давайте, PVP, честное, давайте. Все трендзад. Са Что за а, а, там есть чувак с ником Да, сам. я видел. Я, гуалы... я сначала подумал, то ты можешь по другим ником новый. И... Голый бегает. О, тут, алмазику треснул, говорит, говорит, ясно. так, кто на меня? Ты? Курица? Курица на меня, пряц. Турятина, Тут же ту кожаника, он не заходит. Мой кожей. Сломать не глянь, ну, как да. сломать, как ярать. Ты <свистый> да. такой. Я так. Ладно, О -о -о. скажу я на помощь, меня там уже явно что-нибудь приготовилось. Я вадим, я иду на помощь. <свистый> Слышь, чё, а тут стоят. какой? -то... Я на месте Синец. стою, я на месте стою, да? Я... Да, вообще на месте стою. А да, это сервер. Хана 17. а это ж мой новый ник. Где мне тут жить? Так я про это имею? Да а ты у нас, не о том не можешь. Это у моего друга ты не можешь там жить. Он заприватил. Кем Но... мне жить? А можно мне с Ощуп жить, если он разрушит? Ощуп? Ну. Женька у тебя спрашивает, можно с тобой жить? Да, Слышь, один два два один не бей. Кто? Ну, один, два, два, один, голый пацан такой, не бей его. Да блин, он мне кого-то долбить, я... а вон, вон, вон. Он на тебя кожен, походу, хочет выскочить. Давай сейчас я этого кожника. Ага. Ладно, я сам. Вадим, а... только пожалуйста, моих этих ниггеров не подсасывай. Я как-то с мелкими разберусь. Ой, алмажник. А мой... Иди ко мне, ТП Хаси. Это на меня алмажник напал. Вс, я тебя, да. короче, добавил в помойку. Музыкай! А, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, уроуп, так а можно жить Ой, Ой, у меня мало хэлов не плохо что ну, не у тебя зато мне я походу я тут прописан я тебя я уже так. прописал Щип. Блин, я на место не могу поставить, у меня Ладно, Ладно, я поставлю так. А хотя вот, да, вот это поставь. Чтобы было. Так, на по лопату. Лоп... Сейчас эти. Да мне пойдет, у меня лопата есть, аки старчара. Сейчас, короче, О. я тебе добавлю в сундуки. Все. Ну как скоро сундук? Подожди еще. И в печку, пожалуйста. Могу. Я лук возьму, совмещу. Все. Да, не этот, э, как вот уголь. Что? Уголь. чаш после кит -старта. Уголь. А. Чашки есть. Да там мало угля. О, 64 норм. Этот уголь я вам забрал. Просто в неамазнке с прокаченными мечами не наносит всего лишь одно холо. Ну так там походу такие мечи прокачанные. Ну так вообще удобно. Такие прокачанные что. Все, на меня не хочет писать стоять Стоят ништяки чайные, другу Типа дружить мир мир мир мир мир мир. Ну слушай, они пишут типа мир мир мир мир, а сами гасят Я сейчас а -а -а. напишу алмазники, кто мир со скайпи. Может найду кого-нибудь. Да, а ты что? под сундуками сломал там? Нет. Я под сундуками не ломал. Так, так все равно никто не видит не будет. Разница. Алмаз не горит, горит да? ясно. Если бы. Если я успел бы ему два-три раза треснуть ему было бы уже дома. Дай, мовер. Самое тяжелое вот эти баки делать дай, дай, дай мне вот это дерево вот, вот все теперь хрененный дом у нас И слушай да. дай как а не хотя не, не надо я сейчас бой баки по-другому сделаю прикольно ты делаешь что хочешь так раз два раз, два, два. Люди, а вы видели на одном черваке, уж мой друг какой домик сделал за 15 минут. Вообще, И декорации, я, я на ПВП сходил, причем, а там меня только Тебя плохо, <свышно> ну, <тебе> плохо слышно? Ну плохо слышно. Слышно? Так. А ты верх хочешь сделать тут? Да, да баки. баки. <связь> так. Я тихо говорю, просто у меня тут дядя список, чтобы не плакать. Так, сколько мне еще тут надо? Раз, два, три, шесть. шесть надо. Люди только хавчут перейти а то у меня для регенерации да. а где он бежит а вау у этого чувака ни хрена сколько у тебя вещей ты кашки старчера и еще пару чуваков завалил я же говорил я король КВП что я сейчас Надо тогда ним... да еще раз идешь 20... слушай ты меня в двери что ли не добавил а в двери Эй. точно точно сейчас Все, открывай. Привет. Дожди. Ормашник. Не знаю как. Все, стекла больше нам не нужны. Так, уголь. Сюда. Сюда. Эй, гоу го, го, на пвп, тут вообще только нет кожаники, алмазников вообще нет. Я сейчас приду просто что я писала биатлу. Типа я алмажник, а потом мы разгрышили малмажник и ещ бойчики. Точняк. Так, все, пошел я на спам. Ой, я хочу Димона разключить. Ч там Бля, Я надо их случае. 28 левелов. Чтобы прокачать. Вадим, столько чувак ординально, я сейчас на ней. Мне на ну них пофигу. А я завалил их, на хавчик. Ой, чувак, ты зря вышел. Ой, чуваки, вы зря вышли сюда. А у меня. А, это вы, чуваки. О, да не эти вещи. Ой, ой, я сейчас подохну. Вот тут еще один сдох. Я щас я щас нашего прикрою. Отойди. Я тебя прикрою. Ты поехал ща домой. Не надо. Он... Вадим вмазал. Существует. А нет, Вадим это вмазал. я не в это я вмазал. Ааа! Вот, да. не храна Я, я, я обычно Я отойди, отойди. Я... я обычным ударом вмазал. Ясно? А, обычно вложил. Просто О, мне килаура. Щими плаура. Okay. Хотя мазник. не бейте у меня. Гор говорит, ясно. И все козыньки, самое главное. Присели. У него ща... надо, у него надо. сходить. Э, а? а кто тут зельками тянет? Зельки, мои металки. Откуда? Осторожно, пацаны, сваливайте. Это сваливайте. сверху, там, креатив сидит. Он невидимка. Но. Я вижу его, вот он, летит. Пацаны, в трексик сваливали, он прямо на тобой. Солить. кому-то жить салмашников надо Ладно, будем прощаться с нашими под... дорогими зрителями. Да, Вадим, будем прощаться. Да с... Будем прощаться. Да. Всем пока с вами был. Прощайте. МД. Вадим и Жека. Пока.